Привет любители психологии, добро пожаловать в новое видео. Вы подписаны на наш канал? Согласно статистике, только небольшой процент из тех, кто смотрит наши видео, на самом деле подписан. Если вам нравится наш контент и вы хотели бы поддержать нас, подумайте о подписке. Это помогает алгоритму YouTube продвигать больше нашего контента о психологическом здоровье. Спасибо, что вы здесь. Как у вас дела? Как у вас на самом деле дела? В эти трудные времена каждый человек борется с чем-то. Будь то проблемы с психическим здоровьем, финансовые проблемы, проблемы в отношениях или школьные проблемы. Иногда жизнь может казаться такой трудной. В перспективе жизнь действительно коротка, учитывая, что мы проводим около 26 лет из всей нашей жизни во сне. Итак, как же нам извлечь максимальную пользу из жизни, зная о неопределенности? Вы должны спросить себя, что значит жить полноценной жизнью и как я могу этого достичь. Вот 8 привычек, которые могут помочь вам прожить свою лучшую жизнь. Во-первых, позаботьтесь обо всех аспектах своего здоровья. Придерживайтесь ли вы хорошо сбалансированной диеты. Хотя поддержание всех аспектов нашего здоровья может показаться утомительным, в долгосрочной перспективе вы будете счастливее и здоровее. Каждый день уделяйте немного усилий и времени прогулке. Съешьте немного фруктов и овощей. И уделите немного времени уходу за собой, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем в дальнейшей жизни. В конце концов, профилактика намного дешевле, менее напряжно и в целом полезнее, чем пытаться лечить любые симптомы. На это постарайтесь выработать привычку относиться к себе с такой же любовью и заботой, с какой вы относитесь к тем, кого любите. Во-вторых, самоанализ. Вы пробовали вести дневник раньше, если да, то как это было? И вам это понравилось? Многие люди не любят вести дневник, потому что это отнимает слишком много времени, или они чувствуют необходимость иметь самые красивые и дорогие принадлежности. Однако, что действительно важно, так это найти время для самоанализа. Будь то запись ваших мыслей на клочке бумаги или запись голосовой заметки, уделение даже 5 минут в день самоанализу может вам очень помочь. Это позволяет вам определить свои ценности, то, что вам действительно нравится и не нравится, и извлечь уроки из прошлого опыта. В-третьих, поддерживайте социальные связи. У вас вошло в привычку расставлять приоритеты в социальных связях. Хотя это трудно в период пандемии, это более важно, чем когда-либо. Каждый человек нуждается в системе поддержки, независимо от того, насколько вы независим или интровертен. Постарайтесь взять за привычку поддерживать социальные связи с друзьями и семьей. Даже если это просто короткий разговор. Раз в несколько недель. Это поможет вам вести сбалансированную всестороннюю жизнь. В конце концов, ваши взлеты и падения предназначены для того, чтобы делиться ими с людьми, которые любят вас и заботятся о вас. Номер 4. Фокусируйтесь. Вы когда-нибудь пробовали работать в многозадачном режиме? Хотя это и заманчиво. Согласно исследованию Стэнфордского университета, многозадачность – один из самых больших мифов в мире. На самом деле ваш мозг не может правильно делать две вещи одновременно. Вместо этого он быстро переключается между ними, создавая иллюзию многозадачности. В конечном итоге вам потребуется столько же времени или больше для выполнения задач со значительным снижением качества. Это означает, что вы должны попытаться привыкнуть сосредотачиваться, фокусироваться на чем-то одном за раз. Если вы работаете, выключите телевизор. Скорее всего, вы в конечном итоге будете выполнять более качественную работу быстрее. Как только работа будет выполнена, вы сможете в полной мере насладиться своим любимым шоу. Номер пять. Живи настоящим моментом. Когда происходит что-то захватывающее, ваш первый инстинкт это вынуть телефон и сделать снимок. Многие люди утверждают, что делают это, чтобы оглянуться назад и вспомнить приятные воспоминания. Однако, что на самом деле принесет вам больше удовольствия? Фотография или полное переживание моментов с друзьями и семьей? В конце концов, ваши мысли и эмоции, скорее всего, принесут вам больше удовольствия и удовлетворения, чем попытка сфотографироваться для социальных сетей. Имея это в виду, постарайтесь убрать свой телефон и по-настоящему наслаждаться людьми и опытом, частью которых вы становитесь. Номер 6. Управляйте своим внутренним критиком. Если у вас тихий голосок в глубине души, говорящий вам? что вы недостаточно хороши, вы потерпите неудачу или вы недостаточно привлекательны. Существует большое давление быть безупречными, потому что мы видим совершенство в социальных сетях вокруг нас повсюду. Это может привести к низкой самооценке и постоянному чувству недостаточности. Хотя может быть трудно устранить первопричину низкой самооценки. Вам следует попытаться распознать, когда вы слишком строги к себе. Если вы сможете выработать упреждающую привычку, осознавать, когда ваш внутренний критик берет над вами верх, вы сможете сломать такой мыслительный шаблон – Постарайтесь помнить, что никто не идеален, и именно это делает людей такими неповторимо красивыми. Номер семь. Меньше жалуйтесь. Какой у тебя был самый худший день жизни? В конце концов, вы выложили все это и провели часовую беседу с другом или членом семьи? Жалобы могут снять стресс, но если они выйдут из-под контроля, это может принести больше вреда, чем пользы. Например, жалуясь на что-то, что вы не можете изменить, вы даете этому больше силы испортить ваш день. Кроме того, вы, скорее всего, будете обижены и затоите обиду на людей, которых, возможно, даже больше не увидите. Это дополнительное время может отягощать вас так, что вы даже не осознаете этого. Вместо этого постарайтесь отпустить вещи, которые вы не можете изменить, особенно прошлый опыт, из которого вы ничему не научились. Помните, что в конце дня чрезмерные жалобы не делают вас счастливее. Так зачем тратить на это время? И номер восемь. Не бойтесь действовать. Что ты всегда хотел сделать? Многие люди боятся пробовать что-то новое, будь то страх неудачи, думая, что уже слишком поздно или не имея возможности найти время. Однако на самом деле нет лучшего времени для принятия решений, чем настоящее. Вы не можете предполагать, что не будете хороши в чем-то, пока не попробуете. И даже если вы хотите лучшего, самое главное веселиться и получать удовольствие. Никогда не поздно попробовать что-то новое. Поэтому постарайтесь найти время, чтобы сделать то, что вы всегда хотели сделать. Как вы думаете, вы попытаетесь внедрить некоторые из этих привычек? Даже если мы не можем полностью контролировать то, что с нами происходит, у нас, по крайней мере, может быть позитивный настрой на рост. Если вы изо всех сил стараетесь поддерживать здоровые привычки, велика вероятность, что в конечном итоге вы будете жить лучшей жизнью, на какую только способны. И в конце концов, это все, что мы можем сделать. Так что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы быть совершенным или пытаться все контролировать. Достаточно делать все возможное. И этого достаточно. Как вы думаете, помогут ли вам эти привычки в жизни? Если да, то как? И какие именно? Не стесняйтесь комментировать ниже свои предложения, впечатления или отзывы. Если вам понравилось это видео, не стесняйтесь поделиться им с друзьями, которые также могут найти полезную информацию в нем. Обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите кнопку колокольчика. Спасибо, что посмотрели и увидимся в следующий раз.